Как называется маленькая пирожное на основе кофе, сыра маскарпоне и печенья? Что то спросил. Тирамису. Тирамисучка. Потому что маленькая. Тирамисучка. А если побольше было? Была бы тирамисука. А если прям жирная, прям? Тирамисучара. Тирамисучара. <связывая> <связывая> Вот это куда уже не шло, не. такой пожар пришел, 3 месяца ровнее. Знаете, байда такая, 20 килограмм бифштекс, она примазанная всякой ерундой.